Хотела поблагодарить организаторов за четкую, слаженную работу, за комфорт во время обучения, замечательную еду и удобство в лекционном зале. Я впервые на курсе Ападон эксперт Для меня это очень необычный опыт, учитывая то, какие семинары я до этого посещала. Мне очень понравилась структурированность мероприятия, то, что все данные были поданы очень четко и последовательно.